Всем привет, дорогие друзья! С вами канал CryptoShark. В этом видео расскажу о новом интересном проекте. Проект называется MCPC, мобильная криптовалютная монета. В принципе, проект интересный. Скажем так, идея интересная у данного проекта. Проект будет не хуже, чем 42 монета, либо те проекты, которые я раньше анонсировал, такие как популярные LPC, LGS, LRM и тому подобное. Поэтому данная монета, я вам скажу, будет держаться потом в топе после выхода на биржу и цена у нее будет хорошая. Ладно, давайте вкратце расскажу о данном проекте. Что он из себя представляет, какая у него спецификация. И в общем как бы для чего эта монета нужна. Конечно у вас информация грузить подробно не буду. Но кому интересно, те смогут перейти по ссылкам в описании и ознакомиться. В общем, спецификация у нас, это алгоритм Quark, тип PoS плюс мастерноды, всего 21 миллион монет будет. майне у нас всего лишь 1%, это очень маленький примайн. И как обещают разработчики, примайн не будет использоваться для запуска своих, скажем так, мастернод, либо для майнинга. То есть, всего будет при майне 210 тысяч монет. В общем, как нам обещают, это безопасно и надежно. Опять же, быстро и надежно. Также у них есть руководство по настройке и запуску мастерноды. Как я раньше уже снимал видосики и рассказывал, мастернода настраивается довольно-таки легко и запускается очень быстро. Ладно, в общем, в будущем, как они обещают, Скоро с помощью данной монеты можно будет и интернет оплачивать, и разные, скажем так, вариации будут, и гарантии на оборудование. В общем, глобальное развитие данного проекта. То есть эту монету можно будет практически везде применять. Так, ну сейчас главное, это как закончится пресейл выход на биржу и как эта монета будет торговаться. Ну могу уверить сразу, что со старту посливают свои монеты те кто участвовал в баунти в айрдропах, поэтому цена будет возможно, не говорю точно, но говорю, возможно занижена немножко. Как бы подсольются и потом цена стабилизируется и восстановится. Как видите, купить мастерноду можно довольно-таки. Легко и просто, она стоит на данный момент небольших денег, 0.3 биткоина. Здесь пишите свой ник с дискорда, здесь ID транзакции, email и кошелек, на который вам прилетят, скажем так, монеты, которые вы покупаете. Также что у нас есть, кошельки, да под Mac, под Windows, под Linux, в принципе все по стандарту. Поэтому в принципе все просто, ничего сложного нету. Хорошие у них партнеры. Это дискорд канал. Там также можно посмотреть много чего интересного. И Гентарию. В общем, ладно, здесь мы особо останавливаться не будем. Опять же, все ссылки на дискорд, Twitter, там, Telegram и на биткоин талки оставлю в описании. Попадаем мы на MNC Online. Как видите, ROI здесь очень огромный. То есть запустили мастер-ноду, она у вас отобьется, окупится за 6 дней. Как раз если допустим сейчас взять ноду после Нового года, будет биржа. Можно будет продать монеты, можно будет дальше копать ноды. Но это уже как бы лично ваше право. Вы уже сами решайте, что делать со своими монетами. Ну, роль, конечно, привлекательный. Окупаемость за 6 дней. 24 4 ноды уже в сети. То есть, пресейл уже подходит к концу. Скоро будет биржа. В принципе, должно все работать отлично. Опять же, здесь все ссылки есть на проект. Сейчас мы перейдем на Bitcoin Talk. Видите, анонс был да, 5 декабря у нас. Довольно-таки много просмотров данной темы. Две с половиной тысячи. И довольно-таки много комментариев. Комментарии по проекту оставляют хорошие. Много людей в данном проекте уже заинтересованы. В принципе, такая же информация, как и на основном сайте по данному проекту. Немного, конечно, в урезанной форме, чтобы это быстрее все можно было воспринять. Как видите, да, награда, как у нас идет мастер и на скажем так стейк 75 на 25 ну то есть она будет варьироваться будет плавающая в зависимости от высоты блока у нас будет награда меняться в ту или иную сторону так ну с этим мы как бы разобрались правда здесь смотрю у нас по спецификации небольшая ошибочка так вижу вышла Тут написано алгоритм но скрипт хотя у нас э, алгоритм у нас получается кварк но опять же я надеюсь что это все поправят, исправит и будет все отлично так э, light Paper есть кому интересно также можете здесь ознакомиться то есть все у них пошагово э, расписано описано как это все будет работать опять же, рассматривать мы белую бумагу не будем, так это займет очень много времени, кому интересно можете ознакомиться ссылка будет в описании ну, залетаем на блок эксплор по блок эксплору, как вы видите у нас у 100 блока 23407 то есть если мы попадаем так, попадаем мы на bitcoin talk и здесь мы видим у нас с 20 20000 блока 70 на 30 сейчас распределение идет. В принципе распределение хорошее. За блок сыпется 4 монеты. И мастернода получает почти 3 монетки. В принципе все отлично. Без боя все работает. Так что напишите в комментариях, что вы думаете по данному проекту. Понравился ли вам проект. Будете ли вы заходить и на какую сумму, допустим, вы будете заходить в данный проект. Также поддержите канал подписочкой и нажимайте на колокольчик, поддержите лайком. А пока мне на этом все. Так что давайте, мужики, всем удачи, всем профита, всем пока.